Всем привет! Меня зовут Максим Михеев, я являюсь автором мета-системы преобразования реальности, основателем сообщества M-System Club, ментором по энергетическим практикам и сертифицированным тренером по энергодыханию. В этом видео я расскажу вам о платных и бесплатных онлайн-занятиях, которые я провожу на просторах интернета, поскольку в основном я работаю именно с онлайн-аудиторией. И чтобы вам было более понятно, я буду рассказывать прямо по пунктам и от простого к сложному. Первое. Каждый месяц я провожу практические вебинары и онлайн-практикумы с самыми разными назначениями, на которых сотни человек дышат в унисон, тем самым многократно усиливая эффект от практики. Обычно программа вебинаров состоит из небольшой теории, где мы обсуждаем тему вебинара, структуру конкретного сеанса, технические моменты, как необходимо дышать и непосредственно самого сеанса энергодыхания. В конце у нас ответы на вопросы. Узнать о предстоящих мероприятиях можно в разделе «События» на моем сайте, ссылочка будет в описании. Второе. Для желающих развиваться я создал сообщество M-System Club со множеством уникальных инструментов, энергодыхательных, медитативных, гипнотических практик, способных менять не только наши внутренние установки, но и внешние проявления. M-System Club ⁇ это база демо-версий сеансов, состоящих из одной или двух фаз активного дыхания, которые являются прямым продолжением того, о чем мы говорим здесь, на YouTube. То есть... На канале все мои видео посвящены какой-то теме и содержат в себе только теорию. А практические занятия в виде практик энергодыхания, медитации, гипнотических трансов находятся непосредственно в клубе. Это очень удобно, у каждого ученика в личном кабинете находятся энергетические практики, которые можно проходить без рекламы, бесплатно и дополнительных каких-то внешних факторов. У сообщества есть Pro-версия с оплатой за месяц, в которой все сеансы увеличены по мощности и имеют три активные фазы. Содержит множество дополнительных уроков, материалов, сеансов, которых нет в бесплатном клубе. А также VIP-версия, суть которой заключается в том, что в ней собраны все мои онлайн-курсы, все сеансы, а именно выход лайт, перерождение, очищение, я творец своей реальности – пробуждение энергии материального изобилия, развитие интуиции, обращение к внутреннему мудрецу, состояние наблюдателя, исполнение желаний и многое-многое другое. Причем все сеансы максимальной мощности и каждый из них имеет все три версии двух, трех, четырех, а в некоторых случаях даже пятифазная фазная версии. А если брать курс выход Light, то на нем вообще 8 занятий от 2 до 8 фаз. Все это доступно одновременно, проходить можно в любом порядке, то есть подышали выход, не зашло, переключились на отдельные сеансы, потом захотели переключились на перерождение. Короче, полная свобода. И плюс ко всему, участники vip версии сообщества имеют свободный вход на все платные онлайн-мероприятия. Третье. Все разработанные мной онлайн-курсы по энергодыханию, как для начинающих, так и более продвинутые практики, как я уже говорил, выше доступны в вип-клубе. Но каждый из них можно пройти и в отдельности. Самый популярный на сегодня курс – это «Выход Light. Он создан специально для новичков, где сложность дыхательных практик возрастает от занятия к занятию, начиная с двух фаз активного дыхания и заканчивая очень мощной восьмифазной практикой энергодыхания. На курсе мы работаем с тонкими энергиями, тонкой материей, что позволяет менять причинный мир. В обычной жизни мы постоянно пытаемся воздействовать на физику и ждем каких-то результатов, но наш физический мир является следствием. Причиной является энергетический мир, тонкая материя, тонкие энергии. И первые три занятия мы работаем над физикой, убираем физические эмоциональные блоки, выявляем и устраняем энергетические потери, чтобы когда мы начнем наращивать энергетический потенциал, он не сливался в никуда. Поскольку на уровне энергетики, если с ней не работать, мы с вами как дуршлаг, в который просто бессмысленно закачивать энергию, она... Тут же утекет. Проработав нижние чакры, мы частично закрываем этот вопрос и можем приступить к наращиванию энергетического потенциала и перенаправлению энергии с помощью специальных практик на намерение, то есть на события, которые мы хотим, чтобы с нами произошло. Машина, квартира, работа, путешествие и так далее. У каждого сеанса, кроме общих назначений, есть еще и индивидуальные назначения, которые присущи к конкретному сеансу. И если в общих чертах, то мы прорабатываем любовь к себе и к окружающему миру, раскрываем интуитивный канал восприятия, устанавливаем контакт со своей программой, со своим предназначением, перенаправляем высвободившуюся в процессе нашей работы энергию на намерение, трансформируем свои желания в реальность, а также получаем Ответы на самые важные для нас вопросы от Вселенной. Более продвинутые по мощности курсы – это очищение, перерождение, любовь к себе, исполнение желаний и так далее. Более подробный список можно посмотреть у меня на сайте, в разделе «Курсы», ссылочка также будет в описании. Кстати, забыл упомянуть, из чего состоят уроки на выход Light. Это очень богатая теоретическая часть, где я рассказываю о том, что такое чакры, как они работают, на что влияют, какие свойства ума контролируют. И не менее богатая практическая часть, состоящая из простейшего комплекса йоги под руководством одного из наших тренеров Виктории. Практика успокоения ума, практика концентрации внимания, непосредственно само энергодыхание и домашнее задание. Всего на курсе 8 занятий, каждое состоит не менее, чем из 6 уроков. Как я уже говорил, я постоянно выполняю базу эксклюзивных практик, и вы всегда можете выбрать для себя оптимальную мощность сеанса. Например, в бесплатном сообществе M-System Club все сеансы однофазные или двухфазные, в Pro-версии практически все сеансы трехфазные, вип-версия содержит в себе сеансы максимальной мощности, от 4 до 8 фаз, а иногда даже с элементом медитативного гипнотического транса. Кстати, чуть не забыл, я запустил YouTube-канал, который посвящен преобразованию своей реальности, там будет теория о том, как наше отношение к себе и миру влияет на отношение мира к нам, а также медитации, гипнотические трансы и другие инструменты, позволяющие влиять на внутреннюю и окружающую действительность. Ссылочки на партнерскую программу, сообщество M-System Club, онлайн-курс Выход Light и мой личный канал на YouTube оставлю в описании. С вами был Максим Михеев и до новых встреч!